Всем привет! Если вы разрабатывали или где-то приобретали индикаторы для платформы ATAS, то вы знаете, что раньше для того, чтобы индикатор появился в платформе, нужно было закрыть платформу, добавить индикатор в папку индикаторов и снова загрузить платформу, тогда индикатор появлялся в списке. В одном из недавних обновлений этот процесс упростился, и сейчас, например, если вы добавляете индикатор в папку индикаторов файл делаю в главном окне вы можете увидеть как значок индикатора начинает мигать и вам достаточно нажать на него произойдет обновление и индикатор добавится без перезагрузки платформы об этом вы получите уведомление нажимаете ОК и можете добавлять индикатор из списка индикаторов на графике.